Этот раз я нахожусь на этом катамаране снимаю как катается на банане Бан, банан вон покажи банан вот банан снимаю там и катается ну банан вообще дорога, дорогое удовольствие поэтому катамаран самый дешевый способ передвижения 300 рублей в час в принципе, так же как вот такая вот моторная лодка но на моторной лодке тебя должны везти э, куда-то а на катамаране ты можешь это сам короче куда хочешь плавать никто тебе ничего это самое не скажет вот поэтому в принципе сейчас погода хорошая вот единственное только вот там вот тучки вот так вот Здесь нормально, поэтому все ништяк. Сейчас, наверное, поныряю чуть-чуть. Тут вода, в принципе, чистая. Вот, видно там хорошо. Вот. Кораллы какие-то там, еще что-то вот. Поэтому я оделся так легко, чтобы можно было это поснимать, понырять. Банана. Вот банан, покажи правильно. Welcome. Я снова грибу И дрем батон Вот, значит Катамараню Ну, как бы, в принципе, нормально Мне нравится В принципе, ничего сложного нету Идет хорошо Здесь Ветра особого нету Вот, и Мы сейчас плывем вон туда вот, Вдоль берега Посмотрим, как там отдыхают люди. И поснимаем немного так вот вид. Я думаю, если брать этот катамаран на а, час-пятеринку, Шестерем человек, насколько вот он здесь рассчитан, то 300 рублей это будет 50 рублей с человека, то очень дешево в час. Да. да. А вот там есть плавучие эти баржи, не баржи, бары, бары и кафешки, как сказать. только в него странно как. странно сейчас Блин, этот банан за заколебал здесь кататься сейчас волны будут надо разогнаться посильнее чтобы проскочить И можно здесь даже понырять, там какие-то живность какая-то даже проплывает. Здесь только кораллов особо не видно. Фиг его знает. Есть там кораллы или нет там кораллов. Планктон один. Так что такие дела. Сейчас по еще немного по Поплаваем здесь и, наверное, надо будет возвращаться уже домой. Время, потому что уже позднее, скоро ужин, вот, так что нормально. Все. Но я думаю, в принципе, в этих лодках кто-то живет, потому что на предыдущей мы видели, как чувака там спал он. Здесь, наверное, скорее всего тоже внутри где-то там в каюте спит. Вот. Но, в принципе, здоровая лодка, я думаю, что и круизные не напираются на нее наверное, человек, Двадцать, так, может быть, пятнадцать, очень большая такая лодка. Вот тримаран такого типа. Вот, сейчас я покажу поближе. Там вот холодильник на ней стоит, еще что-то там, мусорный мешок, это обязательные атрибуты. Ну, так что люди с собой берут там что-нибудь выпить, перекусить и все такое. Вот. ну что-то внизу там нифига не видать. Кораллов нету и погода уже не солнечная, поэтому особо ничего не увидишь там. Темно. Глубоко здесь и темно. А мы, наверное, возвращаться будем назад. Вот такой вот здесь вот Вид хороший, красивое все видно, все чисто, достаточно море чистое. Вот это Южно-Китайское море, вот. а там вот чуть дальше туда, там уже потом Филиппинское идет море. То есть оно ближе к северу туда. Или наоборот, я сейчас точно не помню, у меня сейчас с географией в этих местах не особо. Поэтому вот сейчас плаваем здесь. Такие вот дела. Ну, а вообще, как бы, ну, что я могу сказать? Климат здесь немного жарковатый, все-таки тропический. Очень много здесь э, дождей идет тропических. Они быстрые, но очень крупные там, большие капли. И холодные, кстати. вот Многие дожди идут холодные. В Японии дожди летом идут горячие. А вот на Филиппинах холодные. Вот. А мы, в принципе, плывем обратно. Вон туда, к этому красному зеленой крыше. Туда вот стартовали. В принципе, нормально. Вот еще одна лодка. Вот э, многие жители Филиппин, они живут на лодках, они не платят грубо говоря, налоги за жилье. Они вот как бы содержат эту лодку, живут на ней и платят только за ее обслуживание. Если там надо почистить, там дороже покрасить, то, вот это все. И зарабатывают туризмом, либо рыбалкой, там кто как. А вот оттуда идет, кстати, дождик, по-моему. Возможно, сейчас там будет дождь вот я слышу отсюда просто как гремит там гром вот на ужин мы заказали значит там креветок и ну разных там этих самых мидий и раков крабов и рыбу там то есть здесь у местных то есть нам приготовят ну, купят в магазине и приготовят там вот в кафе спецзаказ потому что в обычной кафешке нету такого то есть или есть подобное, но она очень дорогое и как бы ну качество то же самое совершенно махая хая а махая хая я не знаю что это значит Видно, что лодка новая, новая, новая такая, покрашенная. Хорошо, прям, видимо, только после ремонта. Вот, в принципе, и все. Вот. А там какой будет ужин, я обязательно покажу. Ну, все. Вот нам уже сигналит там, что мы там типа с дороги сворачивали. Здесь так же, как и на дорогах в Филиппинах, тоже все друг друга сигналят. А вот там, кстати, катаются китайцы. Вот в основном на бананах любят кататься китайцы. Не знаю, почему китайцев такая любви, любовь к бананам. Опа, все китайцы в воде. Надвернулись. Какие в фени Вот там даже байдарочники есть, вот видите. На байдарках катаются. Люди покупают байдарку и вперед гачат а мы потихоньку будем возвращаться тогда вот. но если будет что-нибудь интересное я обязательно сниму вот до связи